Я заметил, что люди себя недооценивают. Ну, есть, конечно, и те люди, которые переоценивают, но в большинстве своем люди, люди себя не ценят. Не ценят и в плане оплаты, и в плане своего будущего, своих прав своих заслуг каких-то. Понимаете, выходит так, что человек приходит на какую-то работу, ну это такой банальный пример, приходит на работу, ему предлагают зарплату и говорят, что «о, это очень большие деньги за такую работу». И человек верит, то есть он покорно соглашается. На самом деле людям не от чего оттолкнуться. Получается так, что шкала оценки нашей жизни, наших прав, наших возможностей, наших талантов, наших знаний, она в руках у кого-то другого. Выходит так, что вы никогда не задавались целью, сколько вы на самом деле стоите, чего вы стоите. Вы в принципе никогда себя и не любили-то по-настоящему и не ценили себя по-настоящему. В этом я вижу основной источник той самой проблемы, которая процветает и позволяет власти управлять вами. Вы не понимаете, насколько вы важны и бесценны, насколько вы сильны, насколько вы умны, насколько насколько огромные у вас возможности. Если человек научится себя ценить и будет ценить себя высоко, но будет понимать и отдавать отчет, за что конкретно он себя любит и ценит, то, я думаю, такие люди будут стремиться находить, искать единомышленников, будут объединяться и в итоге сломить таких людей, нагнуть таких людей, заставить их работать за копейки, ползать раком и добровольно раздвигать булки, таких людей не получится. До тех пор, пока вы не знаете себе цену, вы ничтожные рабы. Вас убедили в этом, и вы согласились. Пишите комментарии, подписывайтесь, берегите себя.